Есть любовь, что не помнит слад, и обиды всегда прощает, А среди суеты земной от сомнения исцеляет. Дарит веры надежный щит и собою рачует рады. Над землею звездой горит и проводит через океаны Наша родина в небесах И спасение только в Боге надо сделать лишь первый шаг К небесам на земной дороге. У куда человек идет И душе его кто поможет Снять неверие тяжелый дню Боль греха исцелить, кто сможет. Пустыни страстей земных через омуты непрощенья пролегают пути души, пролегают пути в забвение, а ведь Родина в небесах, и спасение только в Боге. Надо сделать лишь первый шаг к небесам на земной дороге. Пусть растопит невериелю Солнце Божье, любви чудесной В твое сердце весла войдет в Новой жизни оно воскреснет, А в душе оживут цветы Благодарности и прощения Станут явью твои мечты О любви, о твоем спасении Твои глаза Все величие Творца Вселенной Наша Родина в небесах И спасение только в Боге Надо сделать лишь первый шаг К небесам на земле